Здравствуйте! Мне часто приходится читать, что очень долго ждать цветения детки. Вот я вам хочу показать эту детку. А в прошлом году, в 2014 году, в конце июля, мой кот сломал непроцвевший цветонос в орхидеи, и на ней начала образовываться детка. Вот эта детка в январе месяце, с декабря по февраль вот свела двумя цветоносами на мамочке, потом к концу апреля нарастила корешки и была отсажена благополучно. И сейчас посмотрите что на ней образовалось. Вот на ней уже сформировались бутоны для цветения. Конечно, не, такие, не такой огромный цветонос, какой был у ее мамы. Не менее 10-12 цветов всегда было. Даже не такие цветоносы, как были у этой же орхидеи на маме. По 7 бутонов. Всего лишь четыре бутончика, но мы цветем самостоятельно. С начала развития этой детки и вот до нынешнего времени прошло год и пять месяцев. Вот У нас уже хорошая нарощенная корневая система вы можете видеть вполне нормальные хорошие корешочки вот вполне неплохие листики уже большие и собственный цветонос на своих корнях полноценный цветонос поэтому от образования детки и до цветения проходит в среднем но чуть больше года у меня есть такие детки, которые собираются цвести, но начинали свой рост где-то в марте-апреле месяце этого 2015 года. До свидания. Удачи вам в разведении ваших орхидей.